Что происходит? Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы снова играем в Sons of the Forest. И в прошлый раз меня очень нелепо убили, потому что, ну, потому что так обычно случается, когда мы первый раз играем. Но теперь мы снова с Келвином, нашей шестеркой. Раньше я был в школе его шестеркой, но теперь посмотрите. О, видите, сопротивляется. Нет, не хочу слушать твои приказы. Я сам тобой командовал раньше. Ой, хочешь командовать? Ну, извини, посмотри на это. Видишь, что это такое? Блокнотик. Ты не можешь говорить. и не можешь дать мне приказы. Только я могу дать тебе приказ с помощью блокнотика. Вот был бы у тебя блокнотик, ты мне приказывал, а теперь иди за мной, шестерка. Тот, кто владеет блокнотом, владеет всем миром. Смотрите, бежит такой, твою мать, придется слушаться его, ведь я не могу ему сказать, что делать. У меня нет блокнотика. Ладно, нас откатило назад, у нас чуть-чуть стена построена, а нам надо, чтобы было не чуть-чуть, а до хрена. Давайте... Поставим Кэлвина где-нибудь вот здесь, например. Хорошее место, очень хорошее место. Иди сюда, в кусты. Э, не бойся, я зову тебя не для чего-то ужасного в эти кусты. Просто подойди. Чё ты сел? А, он кушать хочет. Я думаю, ты хочешь загадить мне всю малину. Итак, очисти 20 метров максимум. Очищай 20 метров. Хорошо, босс. Но я не хочу, не хочу. Я, я сейчас... Сейчас... Чуть не ударил его снова Ты вынуждаешь меня тебя бить Так, ребята, у меня проблема с жаждой Надо срочно ее утолить Ой, страшно ты хоть предупреждай! Хорошо, ягодки утоляют жажду чуточку. как Келвин работает, мы кушаем. Келвин, знаешь, что я подумал? Вот ты только дело, что разжигаешь костры, рубишь деревья и таскаешь бревна. Ты считаешь себя полезным компонентом для выживания после этого? Вот о чем я и говорю. А в современном мире, знаешь ли, Келвин, на одних бревнах не уедешь далеко. А представь, с питоном столкнешься, на крышка сразу же. Ты тут же растеряешься, и вот тебя задушат. О, ты чего, Келвин? Я оговорился, извини. Я имел в виду не бетона змею, а Python, язык программирования. Чтобы на блюз в современном мире, нужно, чтобы ты срочно начал его изучать. IT-профессии сейчас вообще востребованы в мире как никогда. На, читай вот это. Скилл Factory. Слышал когда-нибудь о них? Это онлайн-школа IT-профессии, основной упор которой делается на получение тобой реального опыта. Ну чё, пойдешь на курс Python-разработчика? Да не переживай ты, курс подходит даже тем, кто никогда не программировал. Да и сам Python имеет очень низкий порог входа. Словно текстовый файл редактируешь. Я бы тебе, конечно, написал, но это не электронный блокнот. К тому же Python входит в пятерку самых востребованных языков программирования. Ну чё, загорелся? Вижу, что загорелся, но также вижу, что ты стоишь ногой в костре. Э, пофигу. Мне нравится твой боевой настрой. На курсе ты будешь решать кейсы реальных компаний и погружаться в рабочие процессы уже во время обучения. Также на этом курсе, Келвин, ты сделаешь 6 собственных проектов, благодаря чему у тебя сформируется собственное портфолио. Ой, да не волнуйся ты, Келвин. У Skill Factory есть собственный карьерный центр, который поможет тебе создать собственное резюме и подготовить к собеседованию. Ну а если каким-то образом по окончанию курса ты не устроишься на работу, Келвин, то Skill Factory вернет тебе деньги за обучение. Ну, как мне кажется, Келвин, я тебе опять опис все максимально подробно осталось только вписать туда ссылку чтобы любой нашедший смог узнать о skill factory а теперь я беру все это описание и кидаю его вниз поэтому если кто-то захочет найти ссылку ему нужно будет посмотреть внизу в описании П питон что питон келвин ты настолько сильно рад что будешь изучать питон что аж заговорил только не питон а поэтом так правильнее будет питон! а Вспоминаем, у нас есть лук, но, по-моему, нет стрел. Совсем нет стрел. Делаем стрелы. И еще одни. Сколько у нас их в итоге? Как посмотреть? Опа, смотрите, здесь еще какая-то штука. Тактическая куртка. Как мне ее надеть? Я, я не могу ее одеть. Хорошо, тактическая куртка мне не подходит. Чисто тактически. Опа, еда. Сожрем. Как там дела, Келвин? Работаешь? Умничка. А мы пока пойдем попьем воды Ай, вот она, вот она. О, боже мой! Твои выживших... Бывших, выживших, вымерших Двое вымерших И тут у нас тряпочка есть Погодите, а тряпочка для чего-то важного, да? Тряпочка это броня из листьев Сколько нужно листьев? 10 штук Мы делаем себе броню из листьев Кэлвин Что? Куда я ее надел? Ладно, куда ты ее, наверное, на пах себе надел? Защищать нужно самые правильные места Вот эти ребята об этом точно не знали Не Видите, они пытались прикрыть свои важные места Но не успели Было уже слишком поздно Была открытая рана Опа! Смотрите, сирена, нимфа. Кто это? Трехногая женщина, она добрая. Я должен за ней проследовать. Ну вы писали, что она вроде как добрая в этой игре. Давайте проверим это. Не беги, не беги, не беги. Ей, наверное, очень трудно бежать тремя ногами. Ой, боже мой. У нее такой взгляд неадекватный, как будто бы это вовсе не человек. Она притворяется человеком. И почему она всегда бегает одна? Куда она делась? Вон она. Из-за кустов сейчас выпустим. А возможно, она одна из тех монстров, которые многоногие. Помните, из первой части? Просто она родилась вот такой. Для них она Полный урод, они ее сгнали. Чисто из-за внешности. Нимфа. Оу. Опять. Я хотел врасплохо ее застать из-за куста. А, вот ты где. Как-то надо с ней подружиться. Что-то, может быть, нажать. Надо на что-то. На что можно нажать? Ну, стой. Ну, стой. Ну, все. Все. Что, если одну ногу подстрелить? Сейчас мы выбежим из-за куста. Как она быстро иногда бывает. Ой, ты напросилась. Ладно, мы случайно попали в себя стрелой, мы не хотели. Я что-то понимаю, что она вряд ли куда-то меня приведет конкретно, она просто бегает здесь. Мы должны что-то другое придумать, чтобы с ней подружиться. Вон она бежит по пляжу, как красиво. Прямо как спасатели Малибу. Ладно, она просто здесь ходит. В общем, это ее обитель, походу. Пляж, красивый пляж, но она же купальники, значит все правильно. Ладно, давайте вернемся к Келвину, нам нужно строить базу. Опа, что такое? А что такое? Сожрал какие-то цветы, я что-то как травоядно какой то хожу, тупорыл и жру все подряд Слышите? Келвин там пашет, деревья валит, ну ты бульдозер настоящий Видите, видите? Все рушит тут что? А это что за звуки? Что? А, это бревна катятся и валят деревья Это просто Келвин машина Умница, умница, давай последнее сруби, я тебе даже помогу о, не трогай мое дерево, пожалуйста. Стой, стой, стой, стой. новое задание для тебя. Теперь А возьми бревна и... Отдай мне. Блин, не то нажал. Возьми это бревно и отдай мне. Стой, нет, стой, стой, стой, стой, стой. Это отмена, отмена. Стой. Другое задание. Возьми бревна и... Иди за мной, отдай мне, брось здесь, иди за мной. Наверное, иди за мной. Я, так и будет тоже возьму парочку. Иди сюда. Ты чё стоишь? А, все, раздуплился. Вот здесь Бросай. Слышишь? Че-то ты медленный. Итак, возьми бревна и брось здесь. Че ты мажешь своей башкой? Нет, он не хочет. Он не будет. Придурок взял это бревно и кинул. А те-то он будет брать, интересно? Мне кажется, он что-то бунтует. Может быть, дать ему отдохнуть? Сделай перерыв. О, спасибо, спасибо. Даже улыбочку увидел немножко. Немножечко такая улыбочка. Вот, прямо на бревнах посиди. Ноги под бревна засунь, так приятно будет. Полное говно. В смысле? Чего тебе не нравится? Ему не нравится сидеть под бревнами? Хелвин, твою мать, какой ты привередливый. А, загорает. Ты бы хоть разделся. Пожалуйста, разденься я поработаю за тебя сейчас ладно так и быть все-таки миром управляет тот кто устал и хочет, чтобы поработали теперь другие дурацкий нерабочий Келвин. ладно мне не привыкать работать я сам все могу сделать слышишь без тебя бы справился опа что что что что то такое что такое что происходит а нет Келвин! Ааа! Евгений так пересрал! Где? Кто орет? Вон он! Скотина древесная! Ты че сюда пришел? А ты вторгся в мои владения! Ты за это заплатишь? Ага! Топорик свой уронил быстро! В харю тебе! Я захедшотил бы! Я бы захедшотил! Несем домой! Ой-ой-ой-ой-ой, еще один идет! А твой друг ушел! Гулять! А у меня на плечах это бревно. Просто похоже на твоего друга. Смотри, Келвин, что принес? Видал? Делай с ним что хочешь, он весь твой А, вон, смотрите, вон, идет И злится, злится такой весь Блин, он своим расскажет Он приведет своих, нужно от него избавиться срочно Свидетели нам нужны Ага, колено прям попал Слушайте, мне как-то жалко его, если честно Может, все, мир? Ой, ты женщина, извини я дал тебе шанс, ты могла выжить, но теперь я тебя расстреляю. Блин, как же с ними подружиться? После убийства двух человек вряд ли получится. Ну, точнее, не получится быстро это сделать. Стоп, ты не Келвин. Келвин стал одним из них? Келвин, я сказал, делай все, что хочешь, но не становись одним из них. А, вот он где, он уже отдохнул, видимо. Уходи отсюда, я даю тебе шанс, уходи отсюда. Она боится. Келвин что-то там носится туда-сюда. Куда побежал? Ладно, она кажется не опасна мне. Я не буду ее убивать ее. Келвин, куда побежал? Я видел его. Он... он решил слинять. Что такое? Да что Что, что, что происходит? Лес бунтуется. И Кэлвин бунтует. Келвин! Келвин! Келвин! Келвин! Хм, ладно, он придет, я уверен. Когда поймет, что некому ему давать команды, и некому ему говорить, что делать. Тогда и вернется сразу же. Приползет, надеюсь. Боже мой, господи! Вот тебе, придурок, какого фига ты подкрадываешься сзади? Извини, второе бревно я не хотел тебя кидать, так уж получилось. Возьми бревна и... Так, отдай мне, иди за мной, брось здесь, иди за мной. О, хорошо. Тут просто куча бревен. Кладем, кладем. Какая-то у меня очень амбициозная постройка, я уже чувствую, как много бревен нам придется нести. Хрена ли ты встал? Все, можешь бросать. Умница. Как же заставить его все, что он нарубил, тащить сюда? У меня есть подозрение, что никак. Хотя, погодите, вот он берет. О, он знает, где бревна лежат. Какой умный, сообразительный Келвин. Умница. Хорошо. Он все знает. Не мешаем ему. Бревно тут. Бревно тут. Даже не знаю, сколько нам так нужно будет бревен, чтобы все это огородить. И чтобы никто не смог обойти. Давайте разберем эту стенку, она пока не нужна. Мы просто лучше сделаем контур сейчас. Лучше так удобно, можно эти бревны брать и отцеплять. О, погодите, а уже нельзя что ли бревна? Можно. Вот, кладем. Все нормально. И как долго это класть, эти бревна? Бесконечно долго. А что такое? Устрицы. О, м -м, деликатес. Лимончиком еще бы. Фу, блин, устрицы. Я ненавижу устрицы. Первый раз, когда я в жизни попробовал устрицу, я жестко проблевался. И может быть мне попалась не очень хорошая устрица, но теперь у меня всегда есть воспоминания. И рефлекс, как только я вижу устриц. Слушайте, а может быть, не заниматься этой ерундой? Просто слишком много бревна нам нужно будет. Давайте попробуем пока небольшую лишь часть отвоевать этого острова. Я думаю, это более разумная идея. А вот ни хрена, так как мы не можем сюда бревно поставить. Ну, в целом. Вот так? О, боже мой, дождь пошел. Хорошо, но если мы сделали вот так, как-то мы можем? А, вот, идеально. Все, стена готова, никто не пройдет. Неприступная. Она неприступная, понятно вам? земцы, слышите? Попробуйте сунуться сюда. Некоторые из ваших уже пробовали. Они лежат здесь, где-то. Где они лежат-то? Крабы, что ли, хуже утащили. В общем, мы будем постепенно добавлять новые отсеки. По мере необходимости. Пока что вот такую небольшую часть можно обустроить и оградить стеной. Опа, у нас мясо протухло. Сейчас дождемся, пока дождь прекратится и приготовим что-нибудь. Ну, как че? Чайку, конечно же, как обычно. Смотрите, какой ветер сильный. Ой, страшно. Ладно, нельзя себя доводить до истощения. Придется хавать устрицы. Так мало они голоду утоляют. Это же белок чистый. Ой, как жуткий. Здесь. Всего четыре бревна за все это время ты принес, Элвин, господи, ты меня убиваешь. Боже, как красиво! Игра стала значительно краше. Вроде бы с одной стороны изменения не такие явные, но О, ты пришла, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Я я ничего не буду делать, не бойся. Я только за бревном. Это даже я не при тебя. Ха! Убегает. Ну ладно. О, Келвин как резво прыгает. Зачем ему вообще отдых? Довольно-таки у меня бодрый такой компаньон. Самое время разжечь костер. А -а -а, ля -ля хорошо. Келвин, сделай перерыв. О, стой, чайка. Есть. Чайки ведь на свет летят, как насекомые, да? Все ведь так работает. Вот еще одна, ладно, улетела. Это мне мясо, если что. Ты все равно не кушаешь у нас. Что там? О, готово. О, как хищно, я сожрал. Что ж, давайте спать. Ночью как-то неприятно находиться здесь. и никто на нас не напал. Келвин, ты как? Выспался? Не выспался? Извини. Ничем тебе не могу помочь. Нам чуть-чуть осталось. Что это показывает? Что это показывает мне такое? Что? Что? А-а-а. Серьезно? Только так это и можно сделать. Ать! Да не сюда. Вот так. Мы почти что соединили, Те тебя умоляю Нет, это слишком маленькое бревно Нам нужно еще одно А еще нужно на водопой Келвин, Келвин, я на водопой Ты не можешь пройти через палатку, ты идиот Я уже понял это, иди за мной Итак, пока я пойду перышки свои чистить Пить водичку, встречать рассвет И медитировать В общем, посвящу время немножко себе Ты, пожалуй, очисти 20 метров Мне нужно много бревен к обеду Все, давай, бывай Ах, все-таки здесь красиво Так как Келвин будет еще долго работать Нам нужно себе побольше еды найти Попал? Я попал? <laughs> как я попал? Понятия не имею Следующая чайка Вот, а Пайта промахнулся Вот, теперь попал Мы захавались. Мы полны сил. И пока Келвин работает, я пойду исследовать. Я, конечно же, говорю про эту пещеру. О -о -о -о. Музыка говорит нам, что что-то страшное сейчас будет. А -а -а. О, боже мой, как здесь страшно. Чё, главное потом найти дорогу обратно. Это что такое? Можно выключить? Ну, не нужно. Какие-то баллоны. Тут же куча ресов всяких. О, флееры, отлично. В инвентаре доступна инструкция для изготовления изделий. Я, короче, нашел череп какой-то. Опа, еще один чувак. Что это? Что здесь написано? Паф Окей. Хлам. Аккуратно идем дальше. У. Oh. Что это? Что за мерзкие звуки? какие-то летучие мышки, наверное, здесь. Ба! Да, это летучая мышка, ладно. Это не страшно, но я испугался. А! А, господи, помилуй. Это есть кто? Опа, вижу. Это что, умные туземцы? Во-первых, они... Круг детский нашли. И расставили себе вот эти лампы. Очень удобно. Трупы, трупы, трупы. А сюда одни лишь трупы. Весло. Весло торчит в скале. Что-то мне это напоминает. Весло! Весло! Так. Это что такое? Это что? Это человек? А он один здесь? Слышите? Как же мне сражаться в темноте-то? Так, погодите. Флеер. Флеер кинуть надо. А сначала лучше было бы его открыть. Вот. Я просто кинул плеер. Ну не идиот ли? Хорошо, давай и второй кинем еще. Вот туда. Опа! Там труп! Висит труп, как это, блин, крипово. Значит, их здесь раз, два, трое. Давайте захедшотим быстренько. Оп. Это что за монстры Сайлент Хилла? Тихо. Дохлый! Мама-мама-мама! Ай! Ай! Убить! Ты подохнешь сегодня или как? Почему он не умрет? Этот бегает еще? Хорошо, в голову попал. По-моему, это его только разозлило. Хорошо, еще один хэдшот. Ты сегодня умрешь или как? Есть! Ай! Ай! Ай! Ай-яй-яй-яй! Сейчас я заберу все эти стрелы. Пожалуйста! Это сколько тебя еще? Какой он сильный! И у меня закончились стрелы. Извини, сэр, я заберу? Фигня. Фигня полная. Нужна стрела. Хорошо, еще парочку взял. И еще одна. А! Погоди, тут еще один чел! фу. фу, фу. Как же неудобно в темноте сражаться. А, мимо. Лейер. Лейер. А! -а, -а! Черт! Потух, что ли? Мой флеер потух, мать его! Слушай, да ты весь в моих стрелах! Отдай все их, отдай все их! Да умришь ты! Умер! Он умер! Давайте шкур с него снимем. Пошел ты! Или что это я взял? Мясо, может быть? Из тебя возьмем. Пошел ты! Да, это мясо мы просто берем. Окей, стрела, еще одна. О, погодите, тут целая куча моих стрел. Я бы еще сделал парочку. Так, бежим на свет. Что это? Кости. Набираем. Понадобится для строительства. Черт, как внезапно ты подошел! В шею тебе. Ай, какой ты резвый, а? Ай! По жопе шлепнул мне. А ну, выходи. от тебя. Ответочка прилетела. Есть. Кажется, я всех выпилил. Идем дальше. Все, я стал более бесстрашным. Погодите, надо бы, надо бы лекарства. Таблеточками. Так, все, восстанавливаемся. Пожалуйста, не пугайте меня. Опа, слышите? Ты кто? Блин, я попал по нему, извини. Стой, стой, стой, стой, стой. Я не знаю, как брать предметы по-другому. Не через инвентарь, инвентарь, инвентарь. Это такой же чувак. Ладно, с ним не страшно будет. Погодите, их здесь больше. А, я попал в итоге в него. Раз, два, три. какой он перекошенный стал. Да умри что. Есть. Черт. Не вставай, пожалуйста, не вставай Притворись мертвым, я бы оставил тебя в живых Ну, видимо, ты решил иначе Где мой флеер? А что, его уже нельзя подобрать? Окей идем дальше <связать> а! Чёрт! Боже мой, боже мой Слушайте, давайте валим отсюда Давайте не будем Не будем Боже мой <связать> <связать> Я знаю, я просто побегу Ай Просто побегу и посмотрю, что там как Мрази, мрази повсюду Ой, как вас много здесь Музыка, клёво еще. Ааа! Фу, какие то маленькие детишки! Все, я уже на панике просто бегу. Я не хочу ни с кем сражаться. Это слишком долго и слишком небезопасно. Погодите, это что? Ой-ой-ой, какого. Опа, ребят. Ничего не видно. Ничего не видно. Стой. Флеер. Нужно флеер взять срочно. Давай, давай, давай. Ага. Все окей. Таблетки схавал. Лук взял. Ч ⁇ чувака? Что-то я взял? Что-то я взял? Песталь! Здесь никак не пройти теперь? Так, надо убить этих двоих. Срочно убить. У еще маленькая тварь подошла. Надо убрать их. Надо убить их всех. Ты, младенец, Слушай, я не могу попасть ни в кого. Наконец-то, ну-ка. Сдох. Все, ты. Омерзительно. Он убежал? Походу убежал. Вот здесь. Мы как будто бы как будто бы могли пройти здесь, но мы не можем. Что еще? Дальше можно идти? Так, моя стрела. Слушаем, походу, все. Эта пещера ради этой находки нужна была. Я не знаю, что я взял. Как будто бы это электрошокер был. Прекрасная находка. Теперь валим отсюда. Келвин наверняка волнуется уже. Простите, ребят, я ухожу. Я ухожу. Все, до свидания. Я, кстати, заметил, что эту водичку пить почему-то нельзя. Ну и черт с ним. Быстрее валим. Отлично. А, белый свет. А, фу, я чуть не ослеп там. Келвин! Посмотри, посмотри, как ты классно работаешь, умница Да, босс, я сделал все Так, иди за мной Слушай внимательно Смотрите, он улыбается какой Несмотря на то, что у него лоб вскрыт и кровь течет Возьми бревна и брось здесь Хорошо И пошел, и пошел Умница Ай, какой Келвин молодец, прям душа радуется А это чтобы поторапливался Оп, аккуратней Беги быстрей Ну я и говнюк, оказывается Ой, дай мне волю, я буду чморить, видимо, людей Евгений Люда Чмор. Да, <свят> на самом деле я никогда так не делал. Я против этого. Я отгребал <свят> периодически. <свят> как нам соединить эти доски? Вот так, что ли, прям? Все! Все! Периметр огражден, очерчен. Осталось только теперь его возвести О, боже мой, это долго Давайте еще нарубим побольше, чтобы Келвину побольше потаскать Кстати, давайте исследуем то, что мы только что нашли в пещере Электрошоковое ружье, ну конечно А почему мы его так странно держим? Как-то по-гангстерски По традиции мы все испытываем на Келвине Как ты? Какой отзыв дашь? понял, хорошо, хорошо Это все в научных целях, чувак Я пока покушаю Посмотрю, как ты дуренькаешься в конвульсиях Нормально жить будешь, умница. Что-то у нее задание походу сбилось. Он начал снова рубить, хотя я ему сказал бревна складывать. Сколько бревен сложил? Одно. Мне кажется, придется сейчас электрошокер использовать в воспитательных целях. Ну что, складываем. Давайте сделаем высоту 4 бревна Вполне себе я, я думаю, даже лучше в 3 Ну, где-то в 3, где-то в 4 Как попрет. Давайте попробуем соорудить теперь вот эту вот фигню Дабы отпугивать врагов Значит, мы берем палку берем череп, да? Череп A -a Вот так пугаем мы черепом <тероспор gelen Además> Не то, что я думал Опять эта женщина пришла что она приходит каждый вечер? Погодите, а я пом... как строить-то? Что нужно нажать? Палка, топор, череп Хорошо Палка и что ты сделал? Я не это хотел сделать. И даже не это. Ну ладно. А, вот так делается костер. Хорошо. Еще раз. Палка. Череп. Если мы веревку положим, то будет тубинка. Ну-ка... О, да. Дубинка теперь еще есть. Значит, урон, в отличие от топора, они примерно одинаковые. Ну, еще раз. Готи, я не понял немножко. Вот мы ставим палку. На... Ага, ставим палку. Класс, класс, класс. Берем череп, ставим. О, как раз-таки девушка пришла посмотреть. Смотри, какой красивый череп. Ой, она испугалась. Я не это хотел. Череп должен смотреть в мою сторону. Вот сюда. Очень классно, я считаю. А где наш основной костер, на котором мы всегда жарим? Наверное, это ты. Инструкция говорит, что мы можем сделать из себя классный костер. Вау. И... Слушайте, мне очень нравится, какая здесь механика строительства. Она более какая-то точечная такая, интересная. И что мы теперь сделали? Теперь мы сделали большой кострище. Также мы еще можем сделать базовый пол. Значит, кладется 4 бревна. И потом еще одно бревно с помощью топора мы превращаем в доски. Окей. Спим до утра. Ах, как хорошо опять. Каждый раз, когда утро, у меня такое настроение сразу поднимается. Вот Кэвн как раз-таки нам принес бревна. И сейчас мы сделаем себе первый дом. Значит... Вот такой фундамент у нас будет. Че круто, что мы можем старые постройки разбирать и превращать их в более совершенственные постройки. Итак, смотрите, вот что это за что это за значок? Ну, видимо, от все. Это правильно? А, вот так это надо делать у -у -у. Блин, как долго делать, оказывается, один грёбаный фундамент И как так сделан тупо фундамент, что не хватает? Всегда остается одно лишнее бревно Короче, какой-то вот такой вот у нас получился фундамент И таких нужно сделать целых 4 штуки Ой, ты что тут делаешь? Я пойду испытаю на тебя мой новый, <coughs> мой новый агрегат Привет, что ты тут тычешь меня? Ой, а у меня нету, я израсходовал Блин, я израсходовал на Кэлвине все. Давай пообщаемся Привет Ой, высокий! Ну ты урод, конечно. Я дал тебе шанс. Я дал тебе шанс стать моим другом. Теперь ты не друг мне. Просто умрешь. Отдай мои стрелы, понял? Я в череп, блин, я в черепаху попал стрелой! Все, наконец-таки. Черепаха. А, нет, я не попал в нее стрелой. Фух, слава богу. Но тем не менее, мне все равно нужна черепаха, правильно ведь? Она яйца отложила! Черепашата! Черепашата бегут! Вы не туда бежите немножко! Вода вон в ту сторону! Мать! Слушайте, мать! Берите с нее пример! Слушайте, ну, по-моему, из черепах, я помню, можно делать э, корыце, и оно будет воду набирать, так что это. Бу -бу -бу! Прости, черепашку. Только одна черепаха нужна ради выживания. О, тут еще и какое-то мясо есть. Сырое, нет, фу. он девчушка бегает у нас по лагерю. Я не знаю, откуда у меня рыба взялась. Но ну, давайте всю ее используем вместе с черепашьим мясом. Все приготовим. Раз, два, все. Разгорайся, огонь. Келвин принес всего три бревна. Ой, боже мой, Келвин. Где черепаший панцирь? и панцирь. И в чем прикол? Ни в чем, что ли? Просто так убил черепаху. Не-не-не-не-не, по любому ее надо положить. Мы пока что можем ее только выбрать. Ладно, вариантов нету. Придется идти на водопой. Отдыхай, Келвин, пока что. Какого? Какого? Кто? Где-то Пока я уязвимо. Вон он, пока я уязвимо пью. Это же правило джунглей. Нельзя на водопой охотиться. Ах ты, гад, вон он. Выбежал один. Он второй. Воп. Красиво спрыгнул. Че, это у тебя свитерочек, что ли на тебе? Ты свитерочек чей-то одел? Сразу сдох. Хорош. Еще один. Смерть. Какие-то они неторопливые здесь, да? Такие что-то идут, медленно подходят. Они, видимо, не понимают, с кем они имеют дело и с чем. Так, еще одна там бегает. Еще до крыса. Погоди, ты кто такой? Угой просто футболочки мальчика какого-то. Фу, блин, как страшно, орешь. Давай-ка я попаду по тебе. Ой, не получилось. Боб! Скинул тебя с дерева. Подохло? Что это у тебя? Что-то важное. Ну что, мы закончили? Тогда я домой. Кевин хорошо постарался. Так, она меня преследует. Это мразотка маленькая. Все. Раз уж ты сам пришел, давай мы тебя возьмем. Ух, блин, как было бы классно, если можно было бы брать в плен этих ребят. Надо понять, что с ними можно делать. Все в научных целях, как я и говорил. Разрубить их можно? А, нет, к сожалению, нельзя. И как-то. Перед своей женщиной не очень комфортно так вот с трупом возиться. Давайте избавимся. Ну вот как-то здесь. Какого хрена ты всплыло? Я хотел избавиться от трупа. И в итоге она просто плавает здесь. Ай, ладно. Давайте себе домик сделаем. И я имею в виду только себе. Рядом будет спать на улице. Не трогай Это бревна для меня Иди туда, в лес Четенько Теперь, я так понял, нужно возвести вот эти столбы Слушайте, очень долго строить Мне нужно целых 10 келвинов, чтобы с этим управляться А, погодите Мне не нужно ставить вот эти вот столбы Я же могу уже сразу складывать Вот он мой дом Почти что готов Давайте все бревна поближе будем кидать Чтобы келвину долго их не таскать Во, потом не говори, что я тебе не помогаю Вы почему келвин так не может делать? Опа Моя женщина здесь. Давайте покажем, какие мы сильные. Оп. Видала? Бревна швыряю как. Ну вот, я быстренько их сюда накидал. Теперь Келована осталось все это принести. И я ему помогу, разумеется. Я хочу, чтобы мой дом быстрее построился. Итак, нужно 7 бревен сложить вот так вот вверх. И получится стена. Считая вот это нижнее бревно, судя по всему. Попробуем. Еще два. Раз, два. Уу. Есть! Делаем дверь. Посмотрим в инструкции. Значит, срубаем вот эти части. Ох, изящненько. Два, три. Готово. Вот он, проход. Как здорово. И теперь, получается, нужно одно бревно, чтобы сделать саму дверь. Эти бревна, конечно же, не считаются уже. Что нам из них делать, я пока не знаю. Ну ладно. Сколько тут нужно бревен? Надеюсь, одного будет достаточно. Погоди, это что, это дверь? О, она открывается, прикиньте Она открывается вот так вот, чисто физикой Окей, у нас одна лишняя палка осталась Даже не знаю, что с ней делать Погодите, а мы можем складывать эти бревнышки поверх длинных бревнышек? Ни хрена не можем А это что, что даст? Межкомнатные перегородки Ладно, давайте сложим эти бревна рядом вот здесь Дверь отпирается А теперь, как делается окно? А, ну просто так же вырубаешь Сколько тебе надо? Надо вот столько Блин, как это прикольно. А вот такое окошко большое. Ах, и как его закрыть? Его нельзя закрыть, получается? Вот он, мой дом, друзья. Конечно, он еще не закончен, но вы уже видите, во что он превратится. Прекрасный, уютный. Короче, я сделаю из него дачу. А рядом будет банька. Чтобы увидеть это все, подписывайтесь на канал обязательно. И нажмите на колокольчик, и получать все уведомления, чтобы получать уведомления о новых видосах. Также очень буду рад лайку за этот ролик. И я всех от души благодарю за просмотр. Увидимся очень скоро. С вами был Юджин, и всем пять!